Вот у нас есть водитель, который уже ездит на МПЖ, МПЖ Крумпс, не один уже месяц. Вот такая вот упаковка. Вот. Гранулированная, в виде кофе растворимого. В виде кофе, да. Такая вот упаковочка. 5 грамм? 5 грамм. На 650 литров. На 650 литров. Для американского топлива там написано на 450 литров. 350. Это для американского топлива, а у нас топлива с ними намного большие разницы. А сколько уже была экономия после первой тысячи? 10%, 100% было. 10%? Да, на сегодняшний момент где-то порядка 15% я имею экономию. Где-то 2,5 месяца эксплуатации автомобиля. Запуск лучше, а двигатель работает намного мягче. Вот. если раньше ехал на оборотах там 1800-2000 оборотов, то слышал нагрузку двигателя. Но на сегодняшний момент идешь 1800-2000 оборотов, такое ощущение, что и машина вроде бы и не слышна ее. То есть двигатель стал работать тише, конечно, конечно. ровнее, да. А, угу. Хорошо, а, то есть детонация меньше. Я понял, наверное, выхлоп. Ну, нет, детонации нету, но а насчет выхлопа надо ну, посмотреть на трубу и зафиксировать. Труба чистая вообще. Труба чистая. Um, да, это... то ребята замеряли, да. Я не замерял еще на это самое. Ну, вот, товарищ на КамАЗе заезжал, замерял. то у него показало эти, скажи, я скажу тебе. Экологи стучали по приборам, думали, что он у них поломался. Зафиксировало 0,02. Такого не может быть. Ну, не может, значит, может. Такое нам было. Такое было. Товарищ на x 5 добился результата 18%. Это на Самое, что человек имеет бак на 670 литров, нахуй. Вот, реальная экономия даже при 10% 500 гривен. 500 гривен да. сходки. Не сходки, с баком. С баком. Да. И да. по нынешней цене солярной. Если 15% берем на сегодняшний день, уже значит 750. Чисто экономических денег. Это вот эта фигня хороша тем ребятам, которые работают на барина. понимаешь? Понимаешь? в которых увязались вот эти вот все. Я тоже этим всем объясняю. Что ты помимо зарплаты своей, официальной, там, сколько, 4-5 тысяч получает, ребят, еще 4-5 тысяч в месяц, они бегают по 15 тысяч километров. Спали его этот товарищ на Россию бегает, вот эту херню заливает. Например. В одну ходку 2 тонны он спалил. Представь себе. Да? 200 литров экономии с ходаря. 1800 глицаков, как с куста. То бишь, ходки... В месяц делает человек, это еще одна зарплата, реальная.